И сейчас я делаю уроки. А задания мне присылают из русской географической школы, а я шлю ответы через WhatsApp. Сейчас доделаю уроки и буду читать комментарии, которые прислали к видео про самый южный антропологический музей мира. Вы просите Лио, их есть у меня так утром в 11 часов выглядит кормовая каюта в которой лежат в постели из рубки, потому что в рубке спальня а вон там сушится лекарство из аптечного шкафа потому что его разбирали и сушат теперь потому что все шкафы текут и промокают вот у окошко оно не замерзло, потому что на нем вторые рамы из пищевой пленки Здесь у нас полотенце, потому что в шкафчике, в туалете их держать нельзя. Шкафчик мокнет от конденсата, поэтому они валяются здесь. Вот подушка лежит на обогревателе, сушится. Электрический обогреватель, две штуки, один такой, другой вентиляторного типа, Работают в нон-стопе круглые сутки, пока мы стоим на приколе. Вот этими подушками мы закрываем вот этот вот вход на ночь. Вон туда одна подушка ставится вертикально, другая горизонтально. Вот Настя на сейчас продемонстрирует, на как мы замуровываемся на, на ночь, не ушла. чтобы Настя не ушла на прямой эфир. Настя, скажи, куда собираешься? Вот Я так у нас становится. Делать прямой эфир в Инстаграме вместе с Наташей Фаденко, Пре... который там образовательный проект. Хоть в общем, погромче И сегодня будет эфир про встречу Федора Конихова моими глазами. Вот, надеюсь, что всем понравится. И я не буду запинаться. И все время говорить, вот-вот, ну, вот, ну, вот, вот. Так, теперь снимаем да, это теперь вот это вот. Ставим на ночь колла обогревателя, потому что все это конденсированная влага, она собирается на этих подушках. Вот здесь вот лежит куча всяких пуховиков. Стало меньше, потому что Настя один взяла и одела. Эта куча пуховиков, вот здесь вот вчера, например, примерзла как окно, на котором тоже модные вторые рамы из пищевой пленки. Вот здесь вот сейчас вода, а вчера там была никакая не вода, а вовсе даже снег. Стены вот эти моем, вот так все эстетично выглядит. Все вот это так вот эстетично мукнет, мукнет ужасным ужасом. Вот здесь вот лежат наши сладые скетчбуки, тетрадки для рисования и книжка про океанское приближенное плавание под парусом, потому что я недавно планировала маршрут нашей а, мега-кругосветки через три великих мыса. Вот эти все книги лежат тут, потому что на полке они мокнут, по стенам течет. Сейчас вы увидите все наш бардак прекрасный. А, вот это все прикрыт рюкзак вот этим флагом, которым мы сейчас допишем и повесим в яхт-клуб на берегу. Вот этот зайчик был подарочным. Ладе подарил Полярник, метеоролог Виталий на Антарктической станции Беленсгаузен. А вот эту штуку Лада, где тебе кто подарил? Это в музее. Это в музее, про который Лада снимала экскурсию. и Сейчас она читает комментарии к ее экскурсии по музею. А тут еще Геннадий Сотников написал Молодыйся талант, быть ей ведущей клубы путешествий. На ТВ она точно будет на расхват. Конечно, когда вернется из кругосветки. У меня внучка тоже Лада. Но дальше Черного моря нигде не было. Большущий привет вам из Крыма и удачи. А я отвечаю. Здравствуйте, это Лада. А можно мне с ней пообщаться? Отлично. Мы будем ждать ответ. Я пока еще не все. Мама. Вот сейчас солнышко, вот это на столе. У нас и... все... И большой ей привет. Давай большой привет. Да. Чай с лимоном попиваем. Медок, Арома лампа, которую Лада называет... Как ты называешь аромалампу? Аэролампа. Аэролампа. Вот эту аэролампу мы зажигаем вот с этим маслом и ланг когда пасмурные дни, они... Он... оно поднимает настроение. Вот здесь у нас висят слова, которые по-английски Андрюха хотел запомнить, а мы без перевода так и не запомнили. Здесь у нас вот часы замечательные. Посмотрите, даже часы. Хотя он находится в самом сухом месте в яхте, и то вот облезают от влажности. Вот это нам подарили друзья в Ушуае с самого края света, термометр. Вот этот вот. Сейчас золот карандашики, у нас. Откуда? Признавайся. Из музея. Из музея. Да ты скажи мне что-нибудь, телеведущий. Это мы лифт делаем, живой. Все как есть. Непрерывный лифт уже. Ой, тихо. Папа спит. Папа сегодня до 4 часов занимался выгрузкой видео утра, и поэтому спит. Так, вот этот чайник накрыт полотенцами, чтобы Он еще теплый даже. Фотоаппарат тут валяется. Вот Андрюха увидит, прибьет меня, как он тут валяется. Так, тебе, доченька, рюкзачок да, может свой это... дать? И телефон. Рюкзачок. Сейчас телефон дам. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас вот этот вот пятиминутный минутный лифт, он будет сниматься в нон-стопе и выложиться в нон-стопе, видимо. Сейчас я вылю на палубу, сегодня здесь жара, вчера утром было минус 10. Сегодня 3. А, сегодня минус 3, отлично. А плюс? Ой, мой фрио. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Вот здесь вот мы стоим. Вот это прекрасное судно Австралии встречала Федор Конюхова, мысогорн. Капитан Бен, наш друг, улетел в свою прекрасную Австралию. Оставил яхту здесь под сугробом на Приколе. Вот это вот парусная школа, в которую ходят дети. Вот это вот я, сейчас я опоздаю. Подписывайтесь на мой инстаграм. -а -а. Настя, короче, сейчас меня убьет, потому что через этот телефон и нам будет делать прямой эфир. А я делаю лифт и через него, адрес-канал, YouTube нашего, на него тоже подписывайтесь. Потому что наш телефон Андрюха позавчера утопил. И папа нырял его доставать в воду. Сегодня жара и снег растаял на панелях. Сначала их мусорным скрипком, совком, да, Андрюха отгребал. Палуба тоже вся была в снегу. Видишь, это убийство? Да-да-да, я вижу, вижу. вижу Сейчас у Насяки будет прямой эфир, она по четвергам или по пятницам ведет прямые эфиры в образовательном проекте. Я сейчас это покажу. Давай ты перебирайся туда, я тебе сниму с носа. Я вот тут в халате, поэтому я вам показываться не буду, и мне страшно холодно, хотя сегодня плюс три. Вообще жара африканская. Хотели Лива, вот многие хотели Лива, не все, наверное. Мама, уже... Я его держу, Конец как сюда. свою родную папу. Дай, Короче, ребят, вот именно в этом месте позавчера был утоплен наш телефон. Держи. Именно поэтому я сейчас снимаю на и На Настя, конечно, прибьет вот этот дебаркадер, около которого мы стоим. Антон Микалва называется, и с Но него даже ловят. я опоздала, это все из-за нее. Короче, все, все, она уходит, но я думаю, 6,51 лива, это же хорошо. Давай перешагивай, я сниму, как ты перешагиваешь и не топишься. Вот так мы здесь и живем, через неделю будем уходить, между прочим, к мысу Доброй Надежды, очень по-тихому. Ну, скажи, что-нибудь вдохновляющее. Подписывайтесь на наш Дайте канал. Того. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Дай телефон. Ну все, короче, пока. Ой! Это там, смотри, Роберта разбивает лед на яхте. Роберто это, между прочим, инструктор парусной школы. Он за этой яхтой приглядывает, на ней сугроб. Сугроб на ней, смотрите, есть, на нашей нету. На нашей он растаял, потому что мы топим яхту. А вот на нетопленных яхтах он сейчас под лучами солнца растает, если солнце успеет все это осветить. Все, короче, целую, князь. На этом лифт наш закончен пока, потому что дочь отбирает у меня телефон.